Следующее сообщение передается по просьбе местных властей. В 9 часов 47 минут утра местного времени катастрофа неустановленного типа произошла в научно-исследовательском центре «Черная Меза». Причинен значительный ущерб и выведены различные энергетические и коммуникационные системы в близлежащих районах. Выдан приказ о немедленной эвакуации всех жителей в радиусе 75 миль от объекта. На территорию была направлена группа военных для оказания помощи. Не забудьте взять с собой запас еды, воду, одежду, аптечку, фонарик с запасными батарейками и радио на батарейках. Следуйте к аварийным выходам, которые были отмечены местными властями, и используйте только одно транспортное средство. Не возвращайтесь в зону ЧП, пока не устранены последствия. Если вы находитесь вне зоны эвакуации – Оставайтесь на месте. Если вы находитесь в зоне эвакуации и у вас нет транспорта, обратитесь в ближайшее отделение полиции или военному. Не используйте телефоны и сотовые, кроме как в случае крайней необходимости. Следите за обновлениями в местных СМИ для получения более подробной информации о сложившейся ситуации.